Но... Но... Вы должны стать своим одним целым. Почему же он бежит, как угорелый? Если вас обнаружили, сбежать будет легче, убив нескольких преследователей. товаров даже слишком много Друзья, убирайся. Увидишь тебя, трубят рубля. кто-нибудь! Грязный варий, что? Увидишь тебя, Аллах отвернулся пожалуйста, от тебя! Господин! хватит! Нет, у меня боюсь! Уходите! Не, не подходите! Решает, Я! Смерть неверному! Все <поставления> плохо! Умри! Я! Я! Я! А?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 Вот баланс. ты чего дорться, Я надо дорться, примет, пойду. Я надо Какая надо. Да, человек, я сыграю Да, да, да! Аль таир мне нужно встретиться тут неподалеку со своим человеком но стража, похоже имеет на меня зуб каждый раз нападают как только заметят а я уж не тот боец что в былые годы можешь проводить меня отрублю голову Схватите его, схватите! На помощь Стража! Я хочу, Убийца располагает с вами. Умри, его! О, боже, как такое могло случиться? Альфа! А? Да кто ты такой? О, Спасибо. Спасибо. Я найду способ отплатить где тебе, ты? клянусь. Я знаю, ты где-то... Смерть неверному! Смерть неверному! Готовьте оружие. Стража, этот человек не мне Тебя ждет смерть! Я поймаю! Не Верный, великий Я вижу этому убийцу! Свет меня не уйдет! Дайте пасю до сих пор, а не за это! Я уступлю. Я И дадим отбор. Любой а! Неверный. Сейчас ты умрешь. А! Умри! Умоляю! Тебя нет! Он не мог далеко уйти. Сюда! А! Он здесь! Е е а! А! А! А! А! Почему ты бросил меня? Кто это сделал? Пошлите посмотри! Я Ха. Ты не сможешь менять пить! Умереть! Убери! Ищите везде! <связь> Он не уйдет! Я тебя поймаю! Узнайте, куда он пошел? Сюда! Скорее! Не дайте ему идти! Кто-нибудь видел его? Я, я его вижу! Видел. Схватите его! Схватите! <свят> Что <свят> ты <свят> делаешь? Иди <свят> прочь! Понимаете, у меня совсем ничего нет. Я храню тебя. <свят> я прошу всего лишь пару бойцов. <свят> вот. Что? Для больного. Ты не можешь мне <свят> лепечься. Уйдём! Их я нашёл его! Отсюда выхода нет, ему конечно! Я вижу его! Вон он! Хватит бегать! Тебе всё равно не уйти! Я тебя поймаю! Уходи! Ты от меня не уйдешь! Вот у нас Где-то рядом! Сюда, скорее, выдай! Я тебя поймаю! Ищите его! Вот он! Сюда! За ним! Не отставайте, не дайте ему уйти! Кто-нибудь видел его? Нет, давайте, не дайте ему уйти. Он сейчас меня не убьет. А! Для больной, голодной и нищенки. Нет, умоляю, не уходи. А что, совсем Пырай, идиот? Ты умрешь здесь Что и сейчас. Ты больной, а а ты смерть и ужас несут они нас. Солота-день, на взрыв. Остановить их и отомстить Аллах, Тебе не победить, Дай ему возможность. Ты больше так не. Ты заплатишь за свои грехи. Зайд, на помощь! Я! Я! Я! Я! Я! Я! О, прошу тебя. О, нет, это не опять, что тут с твоими Аллаком. Кто мог совершить такое? Хорошо, я Алла. здесь в безопасности, Ой. они не рискнут пролить кровь в святом месте. Кстати, суматохе мне удалось стащить вот этого стражника. Держи, пригодится. Что такое? Виднее. Что это было? Себе ...силы это было? на защиту нашей великой цивилизации. Знайте, что мы сражаемся, дабы снижать Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться!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 Будьте бдительны, друзья! Шайкан всюду вокруг нас. Смотрит. ждет. Бот искушает нас. Будьте сильными. Сильными, О, как солоха. А! А! Как можно было бы а! не укружено? А! Нет, слишком так. Хм. Будь проклят христианский король, и его пошли до Капмана Альтуриду, Каула Шаенба. Альтуриду, Каула Шаенба. Эх! что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, они его совершили задуманно. Сюда! Убейте его! Нарачакин. Вот, пауза. Ты он... Неверный! Калдуроя! Бегаем! Казал, ману! Калдуроя! Калдуроя! Калдуроя! Видео заказ? Нам надо починить площадку для проведения очередной казни. Это та, что у западного края храма Соломона. Я как раз туда направлялся. Столько смертей. Скорее бы вернулся настоящий правитель и принес бы правосудие в этот город. Да, а не тот фарс, что устроил из суда Маждадин. один Как такое вообще могло произойти? Все, кто пытался заменить салах Аддина, погибли по разным причинам. В конце концов, место досталось мажд -1. А ведь он был простым писцом у Эмира. Как удобно. Не удивлюсь, если именно он стоял за этими смертями. Тихо! Если нас услышат стражники, казнят за измену на той самой площадке, что будем чинить сегодня. Идем, пора за работу. Интересно, что здесь произошло. А? О, нет. Ну так где же ты? О, боже, как такое могло случиться? Что случилось с бедолагой? О, нет, это ужасно. Может, за нам Зачем это? ему это? Да проклянет Аллах того, кто это сделал! покинь это место Ахмад, они пришли так неожиданно. Мой сын? У них мой сын? Что с ним сделают? Мы делали все, что могли. Что с ним сделают? И его казнят. Сегодня. Нет, я не допущу этого. Но что мы можем? Машт один не послушает нас. Он говорит, что волю Бога оспаривать нельзя. Это не воля Бога! Это безумие! Я сам пойду к нему! Где он? Он будет присутствовать на казни. Вернее, проводить ее. Он этим просто наслаждается. Нельзя терять времени. Идем. Джак, ты как-то вдруг заставил. Найду, то На! заставил. Это гураешь! Аллах, это человек убийца!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 Тебе коня! Тебе не уйти! ай й й Тебе не уйти! Ой! ма Здесь! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Что это было? Сообщать об этом, как бы ни был незначительен проступок! А а Похоже, он он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления! Неверный король Пошел, хочет перебить нас всех до единого!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 вы но я говорю слава умереть в служении господу короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких делаешь так еще раз зарублю Тебе не стоит драться со мной. Убери это не Мы должны были совершить нападение на одного из лейтенантов Маршадина, Но пока крыша не опустеет об этом и думать нечего, у меня нет свободных людей. Может, ты поможешь? Смотри, чтоб тебя не заметили, иначе придется начинать все сначала. Сильными, как солоха один. Будете! И сражайтесь с врагом! Так как можете! Слава Салахаддину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Знайте, что мы сражаемся добыли бежать человека, чем отвернувшийся от хочет ибо закон был дан нам всевышним, хвала ему! Отрицать закон значит отрицать Бога. А на свете нет большего зла. Маштадин понимает это. Он накажет преступников и защитит праведных. Может, этому безумию есть объяснение? Следите за теми, кто вас окружает. Каждый может поддаться искушению. Если вы узнаете, что кто-то приступил закон, сообщайте об этом. Как бы ни был незначителен <связать> проступок И сегодня ведет к большому преступлению завтра Маштадин поможет а ему решать землю, землю, а? а я, я начинаю понимать, почему тебя так ценит Аль-Муалим Ты должен убить Мадж Аддина, да? Тогда слушай внимательно Он обожает перед казнью читать осужденным мораль при этом он поворачивается к толпе спиной. Идеальный момент для удара. Ну, а теперь мне нужно идти к своим людям. У нас тоже полно дел. Они пошли против воли Бога, и они а за нет! За стр... Задание и боль остаются там, где проходят они. Нет, это человека, это чем отвернувшийся от закона? «Ибо закон был дарован нам Всевышним! Хвала ему, и велик он!» «Что заставляет его делать?» «Отрицать это? закон значит отрицать Бога! А на свете нет большего зла Маштадин понимает это! Он накажет преступников и защитит праведных!» «Нет ничего дурного в том, чтобы сообщать о тех, кто отвернулся от закона!» Мы ничто без нашей веры. Отказаться от закона значит отказаться от веры. А этого нельзя допускать. Отстанет от меня. Ты что, не видел меня? Это твоя последняя ошибка. Ты не подерешься. <с oranges> Он всерьез думает, что одолеет меня? Это, Это будет просто. Приметал, кто это. Это не Какая мерзость. дышу а значит тебе нужна не просто моя жизнь что ты хочешь ты хорошо знаешь маждадина лучше многих он выглядит слишком праведным закон действительно важен для него а ты как думаешь я думаю он что-то скрывает и надеюсь ты скажешь мне что это лишь маска все это такие как я мы должны пугать людей вселять страх те кого он убивает не преступники но они очень опасны. Опасны для кого? Для их планов. Да. Он говорит и о других. Тех, с кем он работает. Или на кого работает. Я не уверен. Им нужен город. Управлять им очень важно для них. Почему? Можешь спросить его самого на одной из казней. Он очень разговорчив. Беседует с толпой. Руки у него обогрены кровью. Это все как это Что? Что Что случилось? Не... <свист> это это. <свист> неверный! неверный. Ты умрёшь. Ты умрёшь. Давайте не дайте ему уйти! <свист> Хватите его! <схватите>, Уйди, неверный! <свист> Тебе не уйти! <свист> <свист> не дайте ему уйти! Верный. Сейчас ты умрешь! Узнайте, куда он пошел! Look out! Let's walk away for you! I can see him! Is here? Go ahead! Whom do you want to die? You won't Jerusalem! Я не учи! Это, братан, блин! Эй, чепарки даже не Ты не сможешь прыгать вечно. Я найду тебя. Я нашел его. Я нагоню тебя. Где тот, кто заварил эту кашу? Что здесь произошло? Я знаю, ты где-то здесь. Он все-таки смог от меня скрыться. Как можно? Наверное, Интересно, у что он затеян. Bir şey mi lazım? Çevreki bir bir dilat. Nefes! Geber! Umur birini mi? Hıh! Aaaaaa! Aaaaaaa! Aaaaaa! Aaaaaa! Aaaaaa! Aaaaaa! Aaaaaa! Aaaaaa! Aaaaaa! Aaaaaa! Я клянусь! Стража! Что здесь произошло? Кто? Кто это сделал? Интересно, что здесь произошло? ай ай ваша! Ты вернул себе титул мира и покоя. Я так рад тебя видеть. Они требуют доказать, что я достоин. Но когда я сравниваю себя с тобой, то чувствую себя таким жалким. Мне нужно... Убить двух людей матч не вступая с ними в бой. Ты покажешь мне, как это делается. Я буду очень благодарен и расскажу тебе кое-что важное. Тебя явно надо я это не кот. Что а его так напугало? Что, Что случилось? Это беспокоит его. Да. да, ну и времена настали. А во всемогущие. Бедняга. Это ужасно. Интересно, куда это? Что-нибудь для больной и нищенки. Что это с ним? Ты лучший из всех когда-либо состоявших в клане. Вот что мне известно. Когда я подметал храмовую лестницу, то услышал разговор ученых. Те говорили о том, как легко они смогли пробраться мимо солдат, охраняющих проход на площадь. Если ты рассчитаешь время, они будут тебе хорошим прикрытием. Но наверняка ты это уже знал и сам. Где тот, кто заварил эту кашу? Что здесь произошло? Тебе сюда нельзя. Уходи. Антахасана! Будьте бдительны, друзья. Антухасана везде вокруг нас смотрит. Что я делаю? Не подхлебаю. Антухасана! Я! Испражайтесь! Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они его совершили задуманное. О, боже, как такое могло. Мы хорошо. Для чего он это не защищаться? это ты <звы> поплатишься жизнью. Ты смеешь красть меня на глаз... странный человек почему как можно быть таким неудобным ты смеешь красть меня на глазах за это ты поплачь, за нос почему ты так со мной, что я делаю? он должен прекратить это ребячество вор, грязный вор нет а теперь что он делает? я что, похож на торговца? нет, умри и забирайся что заставить безумен о нет, он только что врезался Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! О, Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Куда он это не конь! о твоем подвиге. <связи> Что, <это трестудие>? <связи> <связи> <связи> как можно было таким обеспечить? Пара монет. <связи> <связи> я прошу всего лишь монет. Осторожнее. <связи> <связи> <связи> Похоже, вон должен смешить. Тебе нигде не найти товара лучше. Куда это он так А теперь что он делает? С севера идет английский король и его армия неверных. Есть новости, ученик? Я не ученик. Мастерство человека видно по его поступкам, а не по знакам различия. Мы можем обмениваться колкостями, а можем заняться делом. Говори, что хотел сказать. Маждаддин устраивает публичную казнь. Там будет охрана. Но ничего такого, с чем я бы не мог справиться. Я знаю, что мне делать. Вот поэтому я и называю тебя учеником. Ты не можешь знать. Лишь предполагать. Ты должен быть готов к тому, что не прав. Сколько раз, Альтаир, мне нужно напоминать тебе об этом. Ты закончил? Не совсем. Один из тех, кого должны казнить, наш брат. Аль-Муалим, хочет, чтобы он остался жив. Не думая о том, как спасти его. Этим займутся мои люди. Но ты не должен допустить, чтобы Машт один забрал его жизнь. Не подведи нас, Альтаир, и не теряй времени. Перемотка на более поздний участок памяти. Люди Иерусалима, услышьте меня! Я обращаюсь к вам, чтобы предупредить. Среди вас есть недовольные. Они сеют семена несогласия, надеясь сбить вас с истинного пути. Скажите мне, вы хотите этого? Хотите, чтобы вас завели в трясину лжи? Нет! Не хотим! Вот сейчас! Вы хотите дать отпор злодеям? Хотим! Да! Беги нас! Ваша преданность радует меня! Зло должно быть уничтожено! Лишь тогда мы будем спасены! Это не правосудие! Ты не имеешь никакого права, что-то о себе возомнил. А вы все бездействуете по такая преступлению. Будьте вы прокляты! Видите, как зло распространяется и поглощает других? Они хотели вселить в вас страх и сомнения, но я защищу вас! Вот перед вами четверо впавших в грех, распутница, вор, игрок, Эй, еретик, да свершится над ними правосудие Всевышнего! Urubjai… Hello, R �竜letæ, R- क там something around you, R Kalimā varmə. R plane a lad Ga – Hildom لا. يا طريق يا طريق يا طريق انت فقط يا طريق roz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 Стража, убейте! Она любит! Стража! Стража! Твоим злодеянием конец! Нет! Нет! Я же только начал! Скажи мне. Какова была твоя роль в этом? Ты хотел обелить себя, как остальные, и найти оправдание своим действиям? Братству был нужен город. Я хотел власти. Это была такая возможность. Возможность убивать невиновных. Они не были невиновными. Несогласные слова ранят словно сталь. Они нарушали порядок. В этом я согласен с братством. Ты убивал людей за то, что они не разделяли твои веры? Конечно, нет. Я убивал их, потому что мог это делать. Знаешь, как это? Ощущать, что судьба другого в твоих руках. Ты видел, как люди приветствовали меня? Как боялись. Я был словно Бог. Ты бы поступил точно так же, если бы у тебя была такая власть, такое могущество. Может быть. Но я знаю, что бывает с теми, кто считает себя превыше остальных. И что же? Здесь я покажу тебе. ايها المرتد Ай, ай! Ай! Ай! Ай! Пейте его! Неверный! Здесь! Неверный, не не Вот, дядько! Видео, он не уйдет! Я тебя поймаю! А хватит бегать, тебе все равно не уйти! Отсюда выхода нет, ему конец! О, кулу, а точно. А то, а то, а то. Остановите его! Давай, убежать тебе некуда! Что ты делаешь? Иди Что прочь! Я? Хватит бегать, тебе все равно не уйти! Ничего себе! Вот он! Сюда! За ним! И от меня не уйду. Они неверны! Они пошли Ха! против боли Бога! И они заплатят за это! Лишь страдание и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель. Какая? Невяжество! Насилие! Безумие! <нарщит> Мы должны дать им отбор любой ценой. Иерусалиму нужен новый правитель. Я слышал об этом. Надо же? А где же твои поучения? Я же наверняка допустил какую-нибудь грубую ошибку. Ты сделал, что должен был сделать Ассасин. То, что ты ожидаешь хвалы за выполнение такого простого задания, беспокоит меня. Тебя все на свете беспокоит. Можешь поразмышлять об этом, но только по дороге в Масиаф. Здесь тебе нечего больше делать. Перемотка на более поздний участок памяти. Чтобы вернулся с победой! Будьте бдительны, друзья! Шайтан всюду вокруг нас! Закончили? Встать! Как скажете, док. Я заканчиваю сессию. Буду здесь. Вы уверены в этом? Да. Нет. Все как в Денвере. Не понимаю, как он... Конечно. Я понял. Ваши дела плохи, мистер Майлз. Что с ним такое? Они идут за тобой. Кто идет за мной? Ассасины. Эй, я тут ни при чем. Похоже, они решили вытащить тебя. Наверное, ты важнее, чем сам думаешь. Черт, это становится все запутаннее и запутаннее. Это было неизбежно. О чем ты? Битва, которую начал твой предок во времена Третьего Похода. Она не закончена, а ты в плену у Тамплиеров. Ведик Тамплиер? Ты не мог об этом знать. Они это хорошо скрывают. Но это ответ на твой вопрос. Ведик работает на них, мы все. Абстерго принадлежит им. Я думал, тамплиеры — это такие чуваки в смешных шляпах, которые пьют пиво и обсуждают планы захвата мира с какими-нибудь людьми-ящерами. Нет. Кроме, наверное, планов захвата мира. Послушай, Дезмонд, все очень непросто. Половина того, что мы знаем о тамплиерах, исходит от помешанных психов. А вторая половина — дезинформация самих тамплиеров. Но они плохие, верно? Работая здесь, я поняла, что никаких плохих не бывает. Все относительно. То, чего они хотят, благо. Но как они хотят этого добиться? Ужасно. Действительно ужасно. Что они хотят сделать? ЗВОНОК Люси? Да. Мисс Стилман, нам нужно поговорить. Поднимитесь, немедленно. Иду, доктор. Извини, Дезмонд, мне нужно идти. Ложись спать. Ответы на все вопросы прямо перед тобой. Нужно лишь знать, как искать. У меня будут неприятности, если я не приду. А уйти я не могу, пока ты не в своей комнате. Мне не хватало вас утром, Док. Вонни, муж, пожалуйста. Мне нужно, чтобы вы легли, Дезмонд. Мы готовы начать. Выберите участок памяти для загрузки. Если вас обнаружили, расталкивайте всех людей на своем пути и Подойди, Альтаир. Хорошо ли ты отдохнул? Готов к оставшимся заданиям? Готов. Но у меня есть несколько вопросов. Задавай их. Я отвечу. Король-купец Дамаска убил знать правящую городом. Маждаддин в Иерусалиме страхом заставлял подчиняться себе. Вильям собирался убить Ричарда и захватить Акру своими силами. Все эти люди должны были помогать своим вождям, а вместо этого предали их. Я не понимаю, почему? Разве ответ не очевиден? Тамплиерам нужна власть. Каждый из тех, кого ты упомянул, хотел захватить город и передать Тамплиерам. Тогда бы они получили власть над Святой Землей, а со временем и над другими странами. Но им не добиться успеха. Почему? Для их планов необходимы сокровища Тамплиеров. Частицы Эдема. Но она в наших руках. А без нее они бессильны. Что за сокровища? Это искушение. Это лишь кусочек серебра. Взгляни. Что я должен увидеть? Этот кусочек серебра изгнал Адама и Еву из рая, превратил посохи в змеи, разделил воды Красного моря. Ириния начала этим кусочком Троянскую войну, а один плотник превратил воду в вино. Он выглядит довольно скромно для такой вещи. Как он работает? Тот, кто владеет им, властвует над сердцами и умами всякого, кто на него посмотрит. Вкусит его, как они говорят. Люди Гарнье? Были подопытными. Травы использовались для симуляции эффекта. Талал снабжал их. Тамир снаряжал. Они к чему-то готовились. Но к чему? К войне. А остальные — правители городов. Они хотели собрать народ и сделать из него людей, подобных тем, что были у Гарнье. Идеальных граждан. Идеальных воинов. Идеальный мир. Роберт де Сабле не должен получить его. Пока есть тамплиеры, они будут пытаться. Тогда их нужно уничтожить. Этим ты и занимаешься. Сейчас ты должен заняться еще двумя тамплиерами. Первый — это Сибрант из Акро. Второй Джубаир из Дамаска. Начальники бюро ведут тебя в курс дела. Как скажете. Не теряй времени. Роберто Собля без сомнений в ярости от наших успехов. Его люди будут из кожи вон лечь, чтобы тебя найти. Они знают, что придет человек в белом капюшоне. Они будут искать тебя. Им не найти того, кто растворится в толпе. Вот. Это мой подарок. В благодарность за отличную работу. На цели. <связан> Отвлекайтесь. Даир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? <связан> <связан> Великолепно. Работа, yeah. понимаю, у тебя много дел. И мы должны сражаться. Понимаю, у тебя много дел. Аккуратнее обращайтесь с оружием. Часто у вас не будет и секунды.